языками, как восточными, так и западными, ознакомиться наши студенты. Мы решили не просто читать лекции об иностранных языках, а поставили задачу не... научить нескольким словам этого языка, чтобы ребенок почувствовал вкус к языку.